Всем привет! Сегодня мы будем готовить картофель по-корейски. Для этого нам нужен картофель, морковь, чеснок, соль, сахар, растительное масло, лимонный сок, черный и красный перец и, конечно же, кориандр. Для приготовления мы чистим картофель, шинкуем его. Затем на 1-2 минутки опускаем в кипящую воду. Когда нашинковали картофель, его нужно положить в воду, чтобы он не почернел. Сейчас буквально пару минуток покипит. И сольем, сольем воду. Ну вот, почти все готово. Теперь мы берем морковку, добавляем ее сюда. Тоже тертую морковочку. Добавляем специи. Чеснок и лимонный сок с растительным маслом и все тщательно перемешиваем отправляем в холодильник минут на 30 и можно будет кушать приятного аппетита